Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Этот ролик для тех, кто очень хочет сделать свой личный сайт, но не имеет представления, с чего начать. Подписывайтесь на мой канал и обязательно вот этот плейлист «Сайт с нуля. Добавьте в избранное» или в закладке в браузере. В этом плейлисте вы найдете совершенно бесплатно всю пошаговую инструкцию, как создать сайт на самом популярном движке WordPress. Как адаптировать ваш сайт под мобильное устройство. Как выбрать имя домена. Как и где купить недорогой, но хороший хостинг. Как правильно установить плагины. Как выбрать нужную для вас тему. И многое другое. Ну и самое главное, как заработать на продаже ссылок в вашем сайте. Все вы прекрасно понимаете, что на любом сайте можно зарабатывать и иметь пассивный доход. А если тематику сайта связать с контентом на канале на YouTube, то ваш пассивный доход может увеличиться в разы. Как на просмотрах, так и на рекламных ссылках, которые YouTube, Яндекс или Google будут в них вставлять. Это самый честный заработок в интернете. И главное, что он вечный, потому как вам будет приносить доход даже ролики, которые вы опубликовали лет 10 или 20 лет назад. Вы можете отдать владение на свой сайт своим детям или даже внукам. И они будут получать впоследствии пассивный доход за прочитанные кем-то ваши статьи или просмотренные кем-то ваши ролики, которые вы создавали лет 50 назад. Круто? Конечно же, это круто. Поэтому вооружайтесь желанием научиться делать сайты себе, и другим. И на этом тоже зарабатывать. Сделали кому-то сайт и заработали. И ваш заработок на этом поприще будет зависеть уже от вашего мастерства и знаний в области создания профессиональных сайтов. Понимаете? Один сайт можно продать от 100 долларов до 50 тысяч долларов и выше. Не забывайте ставить лайк под каждым роликом за классную и, главное, очень нужную информацию. Не забудьте нажать на кнопку «Еще» под роликом и прочитать там для вас очень нужную информацию. Теперь можете переходить на следующий ролик в плейлисте «Сайт с нуля». Всем удачи! С вами была Валентина Синема-2.